Добрый день! Сегодня я вам расскажу о способах заработка в компании Vivasan и ее преимущества в сравнении с другими компаниями, аналогичными на рынке. Более 20 лет назад на российский рынок пришла компания Vivasan, что в переводе означает «солнечная жизнь». Ее основателем и президентом компании стал известный в Австрии и Швейцарии крупный бизнесмен Томас Гетфрид. Введению бизнеса он обучался в Гарварде и поэтому ему свойственна немецкая обязательность и представление о том, что условия в работе компании не должны меняться в сторону худших для людей, приглашенных ими в бизнес. Компания «Вивасан» является генеральным представителем в России и 40 других стран мира, шести швейцарских, солидных, опытных фирм-производителей, занимающихся узконаправленной деятельностью и создающих свои оригинальные препараты, как правило, не имеющие аналогов в мире и повторить которые очень непросто, из-за высоких требований к качеству сырья и культуре производства. Это во многом объясняет успех нашего бизнеса. Философия компании «Здоровье» Красота и благополучие. Всем известно, что Швейцария имеет статус идеального государства и имеет самый высокий уровень жизни. Вот уже более 170 лет Швейцарии вне европейских и мировых военных конфликтов. На ее территории никогда не было химического оружия, не было его захоронения, нет радиоактивных веществ. Это самая экологически чистая страна. И продукцию, которую представляет компания Vivasan, производится только на территории Швейцарии в идеальных природных условиях. Отличает ее прежде всего качество. Она производится по международному стандарту GMP. Экологичность. Как я уже сказала, предъявляются самые высокие требования к качеству сырья. Над плантациями, где выращиваются вот эти целебные травы, Запрещено летать самолетом. Не ходят машины, только арба и пешие, применяется только ручной труд. И очень важно, что растения, срезанные, сразу же отправляются в собственной лаборатории в переработку, а не так, как у нас складируются в мешки и неделями стоят в аптеке. Безопасность. Наша продукция применяется буквально с детских лет до глубокой старости. Некоторые из них даже в первый день рождения ребенка в родильном доме в самой Швейцарии. Это как раз подтверждает ее качество и безопасность. Эффективность. Дело в том, что наша продукция, биодоступность нашей продукции 80-95%. Отсюда ее эффективность. Более того, она расходуется маленькими порциями, но при этом она сохраняет длительный эффект, как снаружи, так и внутри, длительный пролонгированный эффект. Эксклюзивность ее и уникальность. Эксклюзивность состоит в том, что некоторым рецептам, по которым изготавливается продукция, 100 лет. 100 и более, 7 веков, 700 лет, даже трудно себе представить. А уникальность состоит в том, что только на территории Швейцарии есть такая специальность – драгисты. Это люди, которым дано право выращивать целебные растения, придумывать рецепты и создавать продукцию из целебных трав. Надо сказать, что вся продукция, которая производится на территории Швейцарии, натуральные, БАДы, лекарственные препараты, они тестируются и проходят более 20 тысяч исследований. Ни одна страна в мире не обладает такой возможностью. Многие просят, чтобы оттестировали ее продукцию, так как документы, которые они получают из Швейцарии, являются пропуском на мировой рынок. Отличия и преимущества компании. Прежде всего стабильность. Более 20 лет на рынке. Ведение международного бизнеса в 40 странах. В 30 из них открыто официальное представительство. Значит, наши дистрибьюторы работают легально и платят все налоги. Единая ценовая политика. Любой продукт вы можете купить в любой стране, там, где есть Вивасам. По одной и той же цене, в местной конвертируемой валюте. Надежность. За все время существования компании она ни разу не меняла маркетинговый план. И президент компании делает инвестиции не в личные материальное благо, а в развитие компании. Он постоянно расширяет линейку товаров. И компания приобрела в собственность завод «Интеркосмик» по производству лечебной косметики и удивительных трансформальных кремов и завод «Гельпель». Это уникальная технология. Продукция, при употреблении которой не требует дополнительных веществ для того, чтобы доставить их в организме в нужное место и с повышенной биодоступностью. В нашей компании нет ежемесячной обязательной закупки. Это делается только в том случае, если продукция не слишком хороша либо очень дорогая и ее никто не покупает, а ее нужно продвигать. Наличие ежемесячной обязательной закупки исключает получение пассивного дохода, а это как раз именно то, ради чего мы приходим в бизнес. И вот мой один знакомый бизнесмен, работающий в другой сетевой компании, имеющий солидный доход, забыл сделать эту обязательную закупку. Это такая мелочь для него, это все равно, что пойти купить коробок спичек. Но он просто забыл это сделать. И тогда в конце календарного месяца он не смог получить свои миллионы. Пожалуйста, обращайте внимание на это при выборе компании. В нашей компании нет обязательной ежемесячной закупки, и вы всегда будете получать пассивный доход. И если вы досмотрите это видео до конца, в конце я расскажу о пассивном доходе компании VivaSan. При продаже вы будете иметь 30% торговой прибыли, то есть разница между оптовой ценой и розницей составляет 30%. Помимо комиссионных от продаж, вы будете иметь вознаграждение в виде объемной скидки со всего оборота вашей структуры от 4 до 21%. Интересно, лидерская часть. Если одна из ваших структур вышла на 21%, вы начинаете получать от 1,5 до 6% со всего объема этой структуры. Это очень важно, потому что в некоторых компаниях эта большая структура отрезается и ведет самостоятельный образ жизни параллельно от вас, и вы с нее ничего не имеете. Либо в некоторых компаниях вы получаете только самые макушки этой большой ветки. Вот в нашей компании от 1,5 до 6% вы получаете с этой большой ветки на всю глубину. Но это еще не все. Премия. Если вы покупаете один из 10 предложенных компаний продуктов, и ваш личный оборот составляет 78 швейцарских франков или более, вы получаете с первой, второй и третьей линии премию, а это одна треть вашего общего оборота. Но вы это можете делать, а можете и не делать. Объемную эту скидку вы получите в любом случае. Вот при таком маркетинг-плане вы всегда будете иметь пассивный доход, даже если вы по какой-то причине отошли отдел и не занимаетесь деятельностью своей структуры, она работает без вас и вы всегда будете иметь доход. Помимо прочего, наличие дисконтной карты в нашей компании имеет ряд преимуществ, а именно, она позволяет вести семейный бизнес. Для этого при регистрации вы вносите данные обеих супругов. И еще важный момент, что наш бизнес передается по наследству. То есть дисконтная карта остается в семье и переходит от одного поколения к другому. Вы можете сказать, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Для этого нужно прийти и посмотреть ситуацию изнутри, чтобы убедиться, либо разочароваться. Я пришла в компанию несколько лет назад, и пришла я на продукцию. Я очень долго искала продукцию из Швейцарии, так как знала, что она высокого качества, она безопасна, ее практически невозможно подделать, и вы всегда получаете обещанный результат. Проработав более 35 лет в клинике и имея возможность получать помощь от врачей, что называется, с первых рук, здоровье я получила здесь. Я с удовольствием пользуюсь этой продукцией с не меньшим удовольствием помогаю другим, с удовольствием делюсь информацией. Позже я заинтересовалась деятельностью компании. Я изучила все документы, убедилась в ее надежности, легальности, ответственности ну, то есть, во всем том, о чем я сказала раньше. Я захотела здесь работать. Первой моей мечтой было заработать на памятник Мамина Могила. Не могу сказать, что я сделал это быстро, но я сделал это легко, как-то нечаянно. И в этот же год я поехал отдыхать с командой, с президентом в Турцию, в пятизвездочный отель. 5+. И так каждый год. Сейчас я строю свою структуру. У меня есть и врачи, и педагоги, экономисты, работники банка и просто пенсионеры. Им тоже нравится продукция, а кто-то из них захотел тоже строить бизнес свой в рамках компании «Вивасан». Здесь каждый человек может занять свою нишу. Кто-то может быть просто потребителем продукции, экономить 23% своего бюджета. Кто-то может продавать и получать 30% торговой прибыли. А кто-то строить может бизнес, быть партнером компании «Вивасан». Всю необходимую информацию вы найдете на сайте компании. А обучение вы начинаете уже в структуре со своим наставником. Это человек, который пригласил вас в компанию. Кроме всего прочего, обучение происходит и на семинарах, вебинарах, конференциях, как местных, так выездных, международных, где вы встречаетесь с лидерами других веток и других, из других стран и с владельцами заводов из Швейцарии, которые делятся своими планами на будущее, и что очень важно, они прислушиваются к мнению, пожеланиям наших дистрибьюторов при изготовлении какого-то продукта. Вот одна такая маленькая деталь. У нас есть трансформальный крем, который вынимаешь из коробочки, открыл крышку, и вот он крем. И наши потребители, наши клиенты, они обижались, говорили, когда мы несем этот крем им, по дороге мы можем его открыть, понюхать, помазать, попробовать. И в таком случае мы попросили владельцев заводов сделать для них какое-то дополнительное закрытие. И они прислушались к нашему мнению. И теперь для того, чтобы открыть крем, нужно сорвать пленочку, как пломбу. Только после этого можно открыть этот крем. Мелочь, но приятно. А сейчас небольшая информация, обещанная о пассивном доходе в нашей компании. Для того, чтобы получать пассивный доход, ну, можно сказать, пенсию, как мы это называем, человек должен проработать 55, сейчас уже 60 лет. еще не факт, может не хватить каких-то баллов. Вот в нашей компании пассивный доход вы начинаете получать уже в начале своего пути, в начале карьерной лестницы. Ну, например, вы на 10% всего лишь, и у вас в структуре 5 или 6 человек. Даже если 5 или 4 человека. И при вашем личном обороте вы уже начинаете получать пассивный доход. Вы скажете, маленький процент, маленькая структура, маленький пассивный доход. Увеличьте структуру, будет больше объем, будет больше пассивный доход. А он здесь не ограничен. Вы всегда можете получать столько, сколько вы хотите. Вот такой пример. У меня... Есть мой информационный спонсор. Это человек, который пригласил меня в бизнес. И все лето со своей внучкой она отдыхала на даче. А я своей структурой работала. И она каждый месяц приезжала в конце календарного месяца и получала свое вознаграждение. И так каждый раз, каждый месяц. Уезжала, я работаю, она в конце приезжает, получает и опять уезжает. Вы можете сказать, конечно, кто первый встал, того и тапки. Она первая пришла, всех зарегистрировала, и вы все работаете на нее. А вот и нет. Человек, который может находиться в середине структуры или даже в глубине, может получать намного выше, больше вышестоящего человека, как в данном случае и со мной. Я тоже получала пассивный доход, и он во многом превышал пассивный доход моего спонсора. Здесь уж, как говорится, как потопал, так и полопал. Но при нулевом личном обороте Пассивный этот доход она получала всегда. Чтобы стать партнером нашей компании, нужно достичь 16-летнего возраста. Партнером может стать любой, независимо от пола и вероисповедания. И я не вижу ни одной причины, по которой вы могли бы не присоединиться к нам. Я вас приглашаю, присоединяйтесь. Для этого нужно всего лишь нажать на кнопочку консультации под этим видео, чтобы получить дополнительную информацию. А я вам желаю здоровья, красоты и благополучия вместе с компанией Вивасан. Жмите на кнопку.